Мы принесли растения домой. Вот. Ни в коем случае растения из магазина сразу не ставим на общий подоконник, где у нас находятся другие растения. Какие бы они ни были, орхидеи, пальмы или фиалки, что угодно, в общую массу растений мы не ставим нашу орхидею что же мы делаем? Внимательно еще раз дома осмотрим наше растение может быть на растении есть вот какие-то пятна на листиках или прокусы это говорит о том, что на растении может быть, могут быть вредители вот такие вот сарапанные растения как будто погрыженные тоже Возможно, это или плохой уход был такой, или вредители. Дальше. Что же нам сделать? Как нам определить, есть вредители на нашем растении или нет? Мы отрезаем пластиночку, яблоко, морковки, ну даже помидорки, ну, любого овоща или фрукта. Картошку можно... Вот такую пластиночку отрезали, положили в корневую систему. Вечером положили, утром подошли, посмотрели, что делается с внутренней стороны, и увидели признак наших незваных гостей. Вот уже, увидев этих гостей, мы подбираем, чем можно бороться с этими незваными гостями. И обрабатываем, обязательно обрабатываем от вредителей, если вы обнаружили их. Вот. Ни в коем случае не ставим в общую массу растений. Только обработав растения от вредителей и проверив таким же способом, их есть ли они еще или нет, обычно обработку производят дважды. Через 5-7 дней на каждом средстве от вредителей написано или вам укажут в магазине, где продают, как с каким вредителем бороться. Вот. И в то же время проверили, остались ли у вас остались они или нет. Только после этого мы ставим растения на общий подоконник. До свидания. Кому было полезным видео, подписывайтесь на мой канал.